Здравствуйте, дорогие друзья, вы находитесь на канале Go Play Games. с вами я, София, и мы... Сейчас выйду с тобой на связь, подожди там где-то. И мы продолжаем... Блэйр Вич, Блэйр -вич или как, как она там называется? Давай, еще иду, иду. Возьми! Доброе утро, Засоня! Что тебе надо? Обращил лагерь, там для тебя кое-что есть. Так, это он на третьей волне, да? У меня плохое пред, предчувствие. То есть это. Фу, она совсем гнила? Ну как? На это понадобилось, понадобилось годы. Так, записка. А, пациент пришел на ежемесячное обследование в связи с неврозом тревожности. Похоже, он себя контролирует. Про Пролез или своего друга снова ничего не говорит. Ухудшение диссоциативной амнезии? Честно говоря, этот пациент начинает меня беспокоить. Все уже об этом забыли, но тот факт, что он не говорит о Лесе, кажется намного жутким. Немного жутким. Он заинтересовался походами, охотой. Ему предложили стажировку в другом штате, но он не хочет уезжать из города. Что-то что его здесь держит. У -у -у. Там типа на рисунчики какие-то что-то там торчит у него. Так, ну пойдем. Подожди, встань. Что ты пищишь? Куда ты смотришь? О, что-то он нашел там. Ну-ка. Камеру нашел. Ой, как у нас пальцы все разбиты. Камера еще работает, блин? Да? Вайфу. Ах, он сукин сын. Он нацарапал, да, там на экране? Listen, Alice. Слушай, Элес, ничего личное. Я бы тебя сразу убил, клянусь. но на, ты ей нужен. Она? А о мальчике она ничего не говорит. Смотри, вот мальчик, вот нож. А вот что тебе надо сделать. Иди к дереву. Ты знаешь, какому. Собери белых веток. Не сложно, правда? Я сделаю тебе выгодное предложение. Делай, как я скажу. И я проведу тебя в свое укромное местечко. Чтобы мы могли поболтать живую. Больной ублюдок. Стоп, что это еще? Ш... Это ж... Ш... Только погодь Так, ну-ка Трёвна! Патрик! Где туда? Иди, я тебя yeah, потискаю. Давай, я тебя потискую. Дам вкусняшку. Ну, хоть собаку не тронул, то слава богу. А что он собак не тронул, кстати? Мне очень интересно. Это странно. Here, У нас осталось все. Совсем чуть-чуть печенек. На тебе печеньку, на. Молодец. Хорош, пес хорош. Так, так вот. Что вот это вот такое? Где камера? Достань. Сейчас, подожди. Вот это вот, вот, вот, вот, вот, вот. Все, тут больше ничего нету? Ну, пойдемте. Подожди. Там что-то вдали. Вот, вот так, вот тут. Или мне показалось? Вот, вот тут, вот, да, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Что это? Это какие-то горят? Ну, типа, мы тоже отъехали башенкой, я так понимаю. Как и э, наша вражина. Нам что теперь с камерой, блин, ходить? Я не хочу с камерой ходить. Вот вообще не хочу. Мне неудобно с камерой ходить. Мне некомфортно с камерой. Так, подождите. А, позвонить сигнала нет. Опять вот там вот что-то. Что-то там. Ну, пойдемте, да, по светящемуся пятнам, куда они нас ведут. Куда они нас ведут? Ну, они, они нас, получается, ведут вон туда, вот в ту, в ту сторону, да? Мы ну, идем туда. Пошли. Ну, пойдем. Раз ведут, значит, надо. Так, а дальше куда? Туда, да? Там ничего. Вон туда. Пойдем. Пойдем, мой хороший. Так. Ну, что ты глючишься? Вон дерево вижу. Где-то там, да? Ну, пойдем пообщаемся. Элис, что тебе? Ну? Отвечай. Ну, куда же ты идешь? Прямо в пасть ты, ты о чем? Смотри в камеру, сейчас увидишь. Держи свою шавку рядом, а то она их разбудит. Так, ну-ка. Ну-ка, ну иди ко мне. Так, тихо. Я так понимаю, нужно ползти. Тихонько. То есть, это было в одной из записок. Что, типа, им на все посрать. Как бы этим монстрам. Они реагируют на шум движения. Типа, если ты... Да, даже скорее на шум. То есть, если ты, как бы, это самое, не двигаешь, ну, как бы, мимо проходишь, им как-то посрать. По-моему, -мо... По как-то так. Так, тихонечко проходим, проходим. Давай, держаться вместе, Буллет. Не хочу тебя потерять в этом тумане. Он ну, будет рядом Тихонечко, давайте прополз... проползем Попробуем, хотя бы попробуем Если нас никто не, со... не сожрет То это уже хорошо будет Я на картах Да что тебе не имется Осторожно, Элис Твой жалкий фонарик Здесь не поможет не волнуйся, я не брошу тебя одного. Мне нужна твоя помощь. Не говори так. Осмотрись, я оставил тебе знаки. What? Что? Знак. Пыщи как следует. Иди туда, куда он укажет. Ну, я, в принципе, понимаю, как, о каких знаках он говорит. Вот эта всякая херня, да, на земле. Так, будет тихо. Искать я тут ничего не собираюсь. Я хочу тихонечко просто проскользнуть. Ш -ш -ш. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Вот, прям перед нами кто-то есть. Ага, вот тут вот знак вижу. Тихо, тихо, тихо будет. Тихо. Идем сюда. Вот так вот. Такого хрена. Так, ну ладно, этот один я нашла. Так, вон этот тварь. Тихо-тихо будет. Тихо обходим. Идем туда. Тихо, давайте я лучше все-таки, да, вот сяду. И что это ты делаешь? Ползу! Что я делаю? Я пытаюсь быть несожженным. Аккуратненько проползти мимо. Так, по стеночке. Проходим мимо. Так. Кто-то там есть, да? Будет? Где? Да? Тихо, тихо, тихо. Вот он. Спокойно, отходим, отходим, отходим. Идем вот так вот. Все, тихо. Тихо, тихо. Проходим тут. Куда ты имя рычишь? Опачки, вот еще один. Вижу, все, вижу, вижу, вижу, будет. Пошли вот так вот. Тихо тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Поползли вот так вот, аккуратненько. Так, спокойно, будет, держись. Я стараюсь палить по камере. Ого! Близко. Иди сюда. Давай отходим, подходим. Давай, давай, давай. Булит, давай сюда. Иди сюда. Ага, вон там еще один. Тихо, тихо, тихо. It, что случилось, молчишь? Малыш, что-то не так? А сейчас разрушим. Сейчас, сейчас, сейчас. Где? Вот это вот, да? Ломай. Только не говори, что тебя пугают такие мелочи. Так, нормально, нормально. Идем, идем, идем, идем. По пока нормально, пока двигаемся. Пока удается все избежать. Ползем на картах. Спокойно. Главное, ни, ни на кого не нарваться. Ну, вроде бы. Вроде бы они остались там позади. Мы вроде бы прорв прорвали вот это вот все, да? Мне кажется, мы уже можем встать и уже как-то пободрее идти. По крайней мере, до тех пор, пока болет не зарычит. Той, не с места. Поверни налево, Элис. Yeah, да, вот так. Теперь иди вперед. Повери направо, Элис. Чего ты ждешь? Иди. Ну же, Элис. Почти пришли. Молодец, Элис. Да, вот так. Немного влево. Хочешь меня разозлить? Чего ты ждешь? Иди. Направо, Элис. Ты прикалываешься, там этот, я не пойду. Ладно, ладно, иду. Да тут мразь. Я слишком неосторожен. Пойдем. Пойдем. Будет, будет, булет, Пойдем. Все, тихо, тихо, тихо. Как нам туда попасть? Не, я как бы его слушал, слушалась но там, блин, простит, там этот чувак стоит. Я же не безумная, чтобы вот прям вот была по этому чуваку идти. Все, вот твою, блин, это долбанное белое дерево. <звы> тихо, тихо, будет, пойдем. Все нормально, все в порядке, все подкроем. Почти готово, Эрес. Нужно еще пару против. ⁇ -мо ⁇ Уп ты упор, а ты сукин сын-то, а? Так, ладно. Все, убираем тогда камеру, нахрен. В принципе, понятно, что тут надо делать. Или нет? Ну, ломай. Ты будешь ломать? Или опять этот глюк какой-нибудь? Ну, что ты, братан? Может, ты его почешешь? Элис, оставь собаку в покое. Нет, не оставлю. Не оставь собаку в покое. Сейчас прям размечтался. Вот тут вот ломать. А, вот. Тут еще уже слушай, странно. И подойти, пошмать. Поверить не могу, что я это делаю. Делай. One. Ты... Ты где ее ломал? Ой, фу, какая херня. Фу-фу-фу. The... Что за... Hey, Ты больной this... ублюдок, What что это за the... херня? It's... Оно кровоточит. Не глупи, no деревни кровоточат. Теперь оглянись вокруг. Видишь? What? Что? Что? Тропинку, видишь? What? Да. So. Иди по ней. Heel. Ну пойдем. Дальше куда? Не вижу. А вот все. Херня такая, не могу. Так, э, я так понимаю туда, да, куда-то? Так, тихонько. Следы все меньше и меньше. Так, я сейчас чисто, чисто на камеру ориентируюсь. Тут нет никакого раздавения. нормально идем. Я не знаю, я смотрю на камеру, такое ощущение, будто я иду как-то -как -как боком, что ли. И, это... это что сейчас было? Пуля. Прошла мимо? В чем дело, Элис? Снова играет в ее сознание? Ох. Фак. Перекрати валять драка иди по тропия. Тихо. Проходим мимо. Шаг в сторону, и они тебя заметят. Тихо, тихо, тихо. Проходим. Слишком близко, близко. Элис, слишком близко. Нормально. Так, больше нигде никого нет. Я просто смотрю, чтобы на всякий случай... Чтобы на всякий случай не напороться реально, когда я буду идти бочком. Так, сейчас, секунду. Какая-то фигня. Опять это... Знаете, что-то в последнее время меня замучили эти самые, блин, вся всякие уроды. Где он там? Вот, все, так, аккуратно, все, проходим. Главное не потерять тропинку. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Проходим, проходим, проходим. Проходим мимо. Вот там, дальше вот тропинка. Тихонечко проползаем. Так, солдаты побежали. Все, психика сдает. Нервы пошли просто нахрен. Гуляют, ушли. Все, нету нервов. Кончились? Так. А тропинка, интересно, она вот так светится. Это что, это кровь или что? Чем, я, я не знаю, а чем можно реально вымазать э, э, землю, ну или не землю вообще, как бы, вот, что есть такая закраска, которая, э, которую можно увидеть лишь на камере? Что это вообще такое? Так, стоп. Почему у меня сердце забилось? Ага, вон он. Все, все, все, поняла. Ну, мы идем мимо, все нормально. Булет, не переживай. Пуля, все хорошо. Мы идем мимо. Мы идем мимо. Все, все нормально, мы идем мимо. Все нормально, мы мимо идем. Мимо, мимо. Мы близко, но мимо. Вот он уже все сзади. Уже все нормально, все под контролем. Он сзади. Блин, напряженочка такая прям, напряженочка. Ну, я не знаю. Вам напряженочка? Мне как-то, ну, как-то... Должно быть напряженочка. Ну, как-то... Нет. Напрягает, наверное, лишь то, что мне приходится жопы ползти. жопы по земле. И это долго. Долго и дно. Я не люблю такое. Мне, пожалуйста, подавай динамику Что у нас там? Нормально Так Ну скажи, что мы пришли уже, все, хватит Хватит меня мучить Что-то там вдали есть, ну-ка, давай Две слепые мышки Две слепые мышки бегут при прыжку Бегут при прикрышку. Так, что это? развеца решили развеется решили из дома поспешили, из дома поспешили твою же мать в лес среди ночи умчали не ребя не робея да только по дороге встретили злодея две слепые мышки две слепые мышки бе бегут при прыжку бегут при прыжку потеряли хвостики вот беда хвостики отрезала дьявола жена ты там уже заклинания читаешь, придурок старый? Мышки без хвостиков. Правда красота? Нет. Это хомячки, обычно. Мне кажется, ли кто-то там ходит. Так, на кого ты рычишь? Бля, я задолбался, что тут ходить Пойдем, дать посмелее попробуем пойти Вставай, Элис Они тебя не увидят Если не подойдешь слишком близко А если подойдешь, тогда тебе ничего не поможет Ну ладно Я тебе поверю Пойдем, пойдем, пойдем Не психуй Туда Твою ж мать Стука Ладно, идем Спокойно Спокойно, не психуй Я вот сейчас вот обернулся вокруг себя Вот там вот один Ну нормально, идем мимо Мы же ведь мимо идем Где он? Короче, все, в любом случае проходим мимо Так, тихонечко. Ну, я не знаю, я, я что-то так сосредоточена. Так, оборачиваемся. Никого не вижу. Ладно, идем дальше. Так, ну, вроде бы будет более-менее спокоен. Так, куда дальше? Алло, гараж. Следы обрываются. Нет, это, конечно, весело, задорно. И что ты мне предлагаешь самой искать? Там что-то. А, там просто свет. Там пожар какой-то. Смотри, там огонь. Ну ладно, пойдемте дальше. Что? Где? Где ты? Что? Что такое? Что такое? Что ты запсиховал? В чем дело, Элис? Ты потерялся? Не беспокойся, Тропа э, просто ты ее не видишь. Да-то пес может. Прикажи ему искать. Твою ж мать. Я нашел оленя. Мертвого. Да что ты говоришь? Это я его убил. Сними с него шкуру. Ну зачем? Чё? Шкуру, сними ее, давай Или хочешь, чтобы я начал снимать ее с мальчика, а? Но, блин, куда деваться? Вот сто в гору, говорю Нас потом обвинят во всем этом Что теперь? Знак! Ты должен сделать знак. У тебя есть ветки и шкура. Осталось использовать. Поторопись. А, ладно. Будь по-твоему гребаный психопат. Ай, то это не понравится. Ничего себе, у тебя уже сами завязываются там. Хера, себе, ты молодец. Доволен? Нет, не совсем. Еще кое что. Это просто. Ты так уже делал. Но сначала дать шавке понюхать знак. Она отведет тебя в нужное место. Э, как? На нем только мой запах. Делай. Странно. Ты не боишься? Думаешь, связал пару веток, и все? Знак еще не готов. А что у меня собака выделяется? Я не поняла. Стой. Э, одно отделение. Может, это мой последний шанс. Номер временно недоступен. Серьезно? Поставь сообщение после сигнала. Ну конечно. Джесс, привет. Я я надеялась поговорить с тобой еще раз. Наверное не судьба. У меня всегда, тогда. Слушай, то, что я собирался тебе рассказать тогда, когда вернусь, тут кажется шансов у меня немного. Пойми меня правильно, я не сдаюсь просто, я должен довести дело до конца, должен. Но если мы больше не поговорим, я хочу, чтобы ты знала. Ты лучшее, что было в моей жизни. И мне жаль, что я все испортил. Я хотел бы все исправить, хотел бы повернуть время назад, хотел бы стать достойным тебя. Я люблю тебя, Джесс. Всегда буду любить. Прощай. Погодь. Интересно, я тогда не смогу на него звониться? Ну да. О, на автоответник, наверное, нету ничего. Я сейчас и приду, иду, иду. Ладно. Ладно, окей. Идем. Может, я уберу камеру достану фонарик? Мне так проще будет. Давай. Веди меня, мой лохматый друг. Так, ну давай. Куда идем? Ну, вообще, это, конечно, психолог. Я не удивлюсь, если в конечном итоге нас обвинять в убийстве. Всего этого. Ну? Понесся. Ты такой странный, то да, то нет. А мы тут уже были. Тебе не интересно, что там? Ты знаешь, что нужно делать? Бля, булет. Я надеюсь, ты справишься. Собаку туда? Бля, а можно как-то без этого? Нет. Нет, нет, нет. Я не поведу туда собаку. Иди, иди ты в пень. Скажи, Гэллис, каково это зависит от человека, убившего твоего друга? Кого ты больше презираешь? Меня или себя за свое бессилие? А почему сохранилось? Говори, говори. Ты заплачешь за все, что сделал. Раньше я себя ненавидел. Я презирал себя за слабость. Пытался бороться, брыкался. Царапался, кусался, но безрезультатно. Не двигайся. Что опять? Просто стой на месте. Я боюсь... Пригнись. Встань. Ты меня не слушаешь, Элис? Нет. Решил меня генерировать? Ладно, как хочешь. Мальтик заплатит твою за твое поведение. Веришь, Элис, у тебя был выбор. Ты мог делать то, что тебе говорят. Но ты брыкался, царапался и кусался. Вот и получай. Бля. С некоторыми вещами бороться бесполезно. Мы как птицы, запутаемся в колючей проволоке. Чем больше дергаемся, тем глубже заходят, заходят шипы. Или если способ прекратить страдания сдаться. Значит, ты сдался? Я стал детей, кем был раньше. Ну давайте, я думаю, что с булетом ничего плохого не случится, если мы. Я надеюсь, очень. Аккуратно. Где он? Ну где он, а? here, Я боюсь, что пацан не выжил А где пуля? Не поняла Куда ты сыпался? Бежит, смотри, рысцой Бежит Посмотрел на меня такой, пошел дальше Нормальный, нет, иди давай Проверяй! Давай, давай, давай, давай. Вперед, вперед, иди. Аккуратно. Я тебя прошу, улезай. Ох ты, ⁇ -мо ⁇ Напугали мне собаку, суки. Эй. -э -э -э. Погладь. Right, right. Блин, не надо было его туда его заводить. У меня осталась последняя конфетка. Так, погоди, Булет. Погоди. Булет. Все, последнее осталось. Больше нет будет. Все отдала. Давай. Погнали. Ну это охренеть, напугали его. Просто, просто тупо взяли и напугали. Я тогда, да, делал, что тут что-то вытащит. А это козлина просто тупо меня собаку напугал. Что еще? Давай. Чего? Идем. Но он просто, я так понимаю, он просто проверял Этот придурок меня по рации Что, типа, он может мне приказать что угодно И я это выполню Типа, встань, сядь, пригнись Перекатись Голос Так on, Давай, поищу что-нибудь <смех> there, huh? В смысле ничего? Я так пацана, п -п понимаю, пацана мы в живых уже не найдем, да? <смех> <смех> ну, блин. У меня какая-то там э, обезьянка, там еще кто-нибудь. Что, ты что-то нашел? Ну-ка. Чё, че, че? Творит дыра какая-то. Что, что, что, Арюш? Что? А, -а, -а, а, мне это не нравится, дружище. Совсем не нравится. Что это? Очередной труп? Хочешь узнать? Чё? Я, я, я не понимаю Осталось немного, ты почти свободен Сделай последний шаг и все закончится Типа самоубийство что ли он предлагает Ты хочешь, чтобы я себя убил? И подарить тебе то, к чему ты стремился все эти годы Нет, убей собаку, похорони ее Ты че охренел? Че? Нет, иди нахер, нет Это будет быстро, представь я ведь мог оставить тебе нож. Нет, я не стану убивать Буллета. Так, вот как. Моточ, где твой предел? Чёртова шавка. Мой предел должен быть намного раньше. С меня хватит. Ты сам напросился. И подставил ребенка. Хватит прятаться за ребенком, Трулс. Правильный, не вздумай. Чё за... No. О, нет, невозможно Буллет, no. нет! Иди за Буллетом Буллет, твою мать! Буллет, ёб твою мать! Как к нему спуститься? Б спускайся, уп упырь ты, блядь! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, твою мать! Oh no, Все, заканчиваю, вырулю из этого леса, блин! <свас> ты, аюж, мать, блин, ну что ты, so -мо? Кто-то слишком часто доедал со стола. Мы будем больше гулять, малыш. По всему району, я не шучу. Хороший мальчик. Все в порядке, все будет хорошо. Тихо, тихо, тихо, тихо. Я тебе все печеньки скормила. Больше нету, блин. Спокойно, надо выходить отсюда, короче, из леса. Все, нафиг, просто вот бери собаку и выходи. Я понимаю, малыш, осталось чуть-чуть. В смысле чуть-чуть? Чуть-чуть до чего? Скажи-ка мне Меня твоё чуть-чуть пугает Ну, значит, очень-очень больно Потому что, блин, животные, они, в принципе, терпеливые создания Они не ноют, как люди Если вдруг что Они как бы терпят То есть пищат, ну, вот right, Именно тогда, когда это уже не втерпешь, Уже прям вот совсем больно Блин, тут какие-то надписи И, не знаю, меня это немножечко Напрягает В смысле, чуть-чуть, чуть-чуть до чего Ты его так успокаиваешь, интересно, блин Нужно, блин, как-то отсюда выходить Мне кажется, мы кругами тут ходим Мы здесь уже были, да Блин, а обратно Ну-ка Блин, слушай, чувак, я без тебя отсюда вообще не выберусь. Смотри, тут что-то появляется новое. Прям вот на глазах появляется. Как отсюда уйти-то, блин? Только не снова. Да, мы тут были. Надписи меняются. Чего? Лефт. Дом. Чего? Блин! Л Что? Ложь? Лай. Кто тут, чего тут написано? Я не понимаю. Так ладно, сейчас, походу, песни делаем еще. это давно ты такой тяжелый. Ну давайте надписи менять. Ну он хочет, чтобы что что-то что-то было сделано с собакой. Ох, блин! Но Лэт Докс, что-ли? Пес врет тебе, что ли? Докс лж собака лжет? Не поняла. Оставь пес. Он лжет? Не поняла. Черная петля. Это, это безодежно. Погодь, я правильно понимаю, что... Оставь пса. Дай-докс. Да, хер! Да хер вам. Хер, сейчас прям. Оставила и побежала. Да конечно. Оставь пса. Да конечно, сейчас я прям. Нет. Кажется, меня отрубит сейчас. Тут все, да, мне кричит о том, что типа брось пса. Ну, было бы нас на самом деле интересно, если бы пес был подставной на самом деле. Пса я не брошу, идите в пень. Чише все в порядке, малыш, никто не никого, не никого не бросит. Мы вместе пришли, вместе уйдем. Так оно и есть. Я не оставлю его. Идите в пень. Тем более меня скоро вырубят. Сейчас еще пару кругов и меня вырубят. Все нормально. Пофигу, пофигу Несем, несем Несем Тащим, тащим, тащим, тащим, тащим, нормально Тимуля, мы его тискали, мы его гладили, мы его кормили Все вкусняшки ему скормили И сейчас прямо я его вот прямо тут оставлю, ага Не-не-не-не-не Все -не нормально, -не -не -не. все нормально Все нормально, мы держимся, все хорошо Пса я не оставлю. Пса я не оставлю. Делать самое, что хотите. Давайте. все, Убивайте. Убивайте делать, что хотите. Ну. Господи, мне еще долго тут... Я, я не могу, я уже устал. Круги наворачивать. Он же не шифтует. Он именно вот так вот кодит. Тут новая какая-то зап запись появляется. Ну идем! Идем. Нагретает, нагретает. Оставлять я не буду, делать все равно что, со мной что Я буду ходить тут кругами, хоть э, долго, упорно. Ну, хер, я вам его оставлю. Короче, все моя, я так чувствую, игра закончится именно на том, что я не оставила пса. А в сюжет его надо было оставить. И, короче, все. на этом мы закончим игру. Это не ложь. Да? Оставь пса Да мне похеру, похеру Похеру мне Буква У Похеру Пса я не оставлю Вот он у меня на руках Я его несу, все хорошо Ну давай, ты уже отрубишься или нет Я, я честно говоря, я уже устала ходить Тут кругами, отк откровенно Я уже задолбалась Буду ходить, пока не вырвет. Но и уже чувствую, что все. У нас наш главный герой. Все. Че? Нет, нет, нет, не вздумай, не вздумай, нет. Элис. Булет. Булет. Похерели? Стуки, где мой пес? Хер вам я никого не оставил, не оставлял, где мой пес, твари. Булет. Ты не меня сломаешь, слышишь? Я тебе не, не сдамся. Чем бы ты ни была. Что это? Где будет твари? Ой, слышали, что он сделал? Интересно, когда он сорвался и убьет, и убьет жену. Сорвется и убьет жену. Да идите нахер, у меня есть uh, пес. Я услышала? Где он? Ему нельзя доверять Где? Не понимаю Не подходите близко Никто не знает, что, что, чего от него ждать Где? Где пес? Это был круг. Где собака? Где моя собака, твари? Ну, Это он. Это он. Идти некуда. Реально, тут нигде нет прохода. Всегда возвращай. А вот тут? мы может пролезть? Да что ты застрял? В чем? Господи! Куда идти? Не, не забираешься? Куда? Остался один проход? Или два? Один. Остался один проход. Да иди ты, господи, он периодически вот просто какой-то камушек появляется, он об него спотыкается и все, и не двигается. Ну, бежим. Тут вроде появился проход, я так понимаю. Шериф? Шериф. Свою мать, Элис, я полночи пытаюсь с тобой связаться. В общем, я хотел сказать, что мы прекращаем поиски. Ничего личного, но ты просил его умирать. Будет справедливо, если ты тоже умрешь в одиночестве. Прощай, Элис. Спокойно, спокойно, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что это было? Успокойся, просто успокойся. Мы ползем? Это кто там? Олень. Ну хоть олень. Ты всех подводишь. Так. Камера. Так. Фонарик. Окей, пошли. Что-то тут вообще дичь пошла? Где мой пес? Ой, еще один. Он что то не почему-то не поворачивался эта фотокарточка. Я пытался его повернуть в разные стороны. Ломаем. Всё для булета А это, видимо, уже вот титры в таком что ли виде пошли. Я не понимаю. Это концовка уже. У меня что, получается, я за один день прошла две игры? На запись. Ого-хо. Так, проходим дальше. Я буду все ломать, блин. Ведьма греба. Где моя собака? Пырь? Что вам надо? Посмотреть вверх. У вас одно новое голосовое сообщение. Что это за херня? Надо было... Нет. Oh, Нет, не надо, прекрати. Моя Элис, навеки мой. Work, Работай, скотина. Давай, работай! Ну! Оп. Вообще, ни хера не вижу Ответчик. Ну ладно Сука О Так, окей То есть если светить наверх, он работает Вниз не работает Опачки Разорви их на кусочки Кого? Нужно успокоиться, нужно успокоиться. Там еще один. Да. То есть нам не, не нам не нужно поддаваться голосу? Тогда делаем так. Нет, не смотреть пленки. А, а как как как подождите? Как сделать, чтобы мы видели У нас была это Блин, подождите, я забыла а, Настройки сейчас Управление а, Клава-мышь Бежать, удерживать а, а с камерой как? А, там же был где-то Режим Стой. Блин, блин. Я убрала камеру, да? Ага, это вот это вот ночной режим у нас получается, да? Так, вообще не понимаю, что происходит. Где я вообще нахожусь? Пока что единственное, что я могу, это ориентироваться по камере Но они там наверху, они меня не трогают Я их тоже не трогаю, но и все нормально Так Надо найти выход отсюда, да? Ну, смотрите Мы сейчас, в принципе, долго играем Я не знаю, совсем ли это кон концовка Прям концовка, если что то как бы увидимся в следующей серии, там бла-бла-бла, все дела. А, если нет, если, ну, короче говоря, смотрите, если там, я попробую сейчас доиграть до конца, то есть не удивляйтесь тому, если вдруг резко оборвется вот видеоряд, короче. Может быть, я разделю на две серии. Может, и разделю на две серии. Я пока что еще, я не... я не понимаю тут чуть что со всем этим делать. Потому что я не понимаю, сколько тут до, до финала осталось. Может быть, сейчас чуть-чуть осталось там, буквально пару минут. Может, я сейчас такая хлобысь, и все, И все прошло. А может быть, и нет. Ну, тут камни, тут ничего никуда, никак не пройти. Я так поняла, единственный вариант это реально с фонариком. Да? Вот так Ну ладно Я всегда могла на тебя рассчитывать что? Где пес, Суки Где пес? Мрази Где пес? Что случилось с его собакой? Думаете, он с ней что-то сделал? Сюда Не заставляй меня ждать то с собакой? Буллет? Сука. Кто хороший мальчик? Ты хороший мальчик, молодец. Болит? Боже, Буллет. Это уже слишком. Это синяя кассета, да? Что я надел? А что ты надел? Я не поняла. А что случилось -то? Я, я, я что-то как-то не врубилась. Джесс? Джесс, я! Джесс. Джесс. Бля. Чего? Ну, то есть, по видео. Слабак! Я поняла, что по голосу там это собаку его стырили, да? Ну, по голосу все. Не бросай меня! Типа, с ну... по видео! Просто убей меня! Крепко! The... Что за? До сих пор борешься, да? Что ты сделал с ребенком, ребенок? Ты о нем не беспокоишься, злой идиот. Я мог бы перерезать тебе глотку и надеть твою кожу. Так что ты чадишь? Ты должен это заслужить. Видишь, что ты надел? Сколько ни ты все будет только хуже. Нет, это сделал ты. И я, я просто дал тебе выбор. Ты выбрал пса, теперь он мертв. Ах ты ж сука! Я всех подвел. Теперь у тебя ничего не осталось. Теперь ты готов. Идем. Время пришло. Я сейчас на тебя этот дошиник надену и задушу тебя нахер. Джес, прости меня. Я совсем запутался. Запутался в своих мыслях. Я пытался за тебя достучаться. Я знаю. А я, до... я тебя отталкивал. Ты не знала, что я переживал. Я должен был рассказать тебе. Я расскажу. Элис Джесс, Джесс прошу прости меня Я не хочу уж тебя терять Я не могу, я так тебя люблю so too, Я Alice. тебя тоже люблю, Элис Но одно прости, sorry. ничего не изменит Я знаю Надо же с чего-то начинать <звы> Сука, этот гондон убил моего пса, да? Ты убил жену? У меня получилась плохая концовка, да? Эээ, -э упс. Ну, короче, давайте на этом закончим. Я думаю, там еще что-то будет. <зыве> За что? Я делал все, как ты хотел, и что теперь? Ну, короче, давайте, если что, я свое прощание обрежу, вот так вот, там, типа, вот, всем пока, ла-ла-ла-ла, я это обрежу, и если вдруг что, я просто вот последнюю серию, ну, вот, то, то что я буду записывать потом, я просто прилеплю к этой, смонтажу это все вместе, поэтому не удивляйтесь ничему, если там вот вдруг я скажу, типа, пора заканчивать, и... Дальше там вот пошло еще минут 30 Это легко, легко, запросто Вот, а пока что Пока что, все, заканчиваю Спасибо всем за то, что были со мной За то, что смотрели меня, за Приехали Оставляйте комментарии, ставьте лайки Подписывайтесь на канал И спасибо за то, что были со мной Увидимся в следующих Играх, сериях Всем спасибо, всем пока Вот так да.